Текст творения моя родина. Моя родина даль голубая бескрайняя. Моя родина горы леса и моря. Моя родина солнце в закате багряное. Моя родина милое сердце Россия. Here yeah.